Сейчас я вам докажу, что Нунахунхануна не существует. Полите такое дерьмо. Если Нунахунханун создал все вокруг, то он создал и зло, а это значит, что Нунахунханун злой. Простите, профессор, вы не правы. Позвольте задать вам вопрос. Да, конечно. Существует ли холод, профессор? Что за вопрос? Конечно существует Разве тебе никогда не было холодно? Нет Холода не существует По законам физики Холод это отсутствие тепла А существует ли тьма? Профессор Ты долбоеб нахуй ебучий По законам физики Твоя мамка шлюха А тепло это отсутствие холода Ты хуй собачий блять По твоему в открытом космосе Тепло мразь Ты чё ебать? Какого хуя? Ну нахуя? Ну на нет. Мамки твоей нет. Ты не понимаешь? Что ты делаешь, мелкий ёбок? Я учил тебя писать, я учил тебя читать, а ты мне так платишь своей тупостью, пидор.